Привет, друзья! Сегодня у нас очередной осмотр. Вчера вечером вышел довольно интересный вариант. Шкода Фабия. С не очень большим километражом, со слов продавца в хорошем состоянии, за исключением э, дефектов по кузову, мелких царапин, мятины. Но опять-таки он так говорит. Что будет на деле? Сейчас посмотрим. Э, плюс ко всему испорчена обивка на водительском сидении. И самое главное, самое опасное, машина не пошла контроль токсичности. То есть тут может быть на самом деле мелочь, как забитый катализатор, либо испорченный лямдозонд а могут быть и маслосъемные колпачки и того хуже кольца изношенные. То есть, при этом масло попадает в выхлоп и отравляет его. Машина не проходит контроль и значит она абсолютно бесполезна до тех пор, пока мотор не откапиталить. То есть в Европе очень строго с токсичностью и машины, которые отравляют э, воздух, просто невозможно их поставить на учет, то есть э, дохлый номер. Лучше не связываться с машинами, с испорченным ДВС. Капиталка стоит неимоверно дорого, да и проще тупо поменять движок, чем капиталить. Ну, сейчас посмотрим на месте, э, что это такое за зверь, стоит ли с ним связываться и э, доведется ли мне наконец-то купить Шкоду, потому что на протяжении Нескольких лет эти машины мне не попадались. Так, сразу видно, что здесь живет перекоп перекопач. Посмотрим, что у нас тут. Сухваса! Сыпофотужели леблоти. Возьмем на Вот он сделал. вот он. Я сам только что подъехал. Смотри, что Он утверждает, что это лямбда зонд на замену. А я думаю, что это могут быть колпачки. Пошли! Ядмашаки, ромастный лювиль, супаб, катализатор. Супаб, супаб. си супаб. Супаб, супаб. Супаб, супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. что Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Супаб. Ну, тоже довольно универсальный Мелкие царапеньки. Ну, это от ногтей тут Видно, женщина была такая когти... Когтистая, короче Постоянно царапала при посадке Такое, на самом деле, не часто случается Ну, полируется все В течение пяти минут Дальше, что у нас Небольшой косяк на бампере Но это мелочь Кстати, синий цвет Очень легко красить переходом теряется на ура тут мелочи нагреть вытащить зашпаклевать подкрасить все Ни никаких проблем что же это это орлы что ли сюда в эту машину постоянно садились тут останутся следы мелкие так в общем и целом нормально смотри там бывает маслосъемные колпачки когда изнашиваются масло попадает в в газы а, Горит сейчас, сейчас посмотрим, пусть нагреется Если будет дыметь, значит стопудовые колпачки Видишь, вот проблема Проблема, что надо полностью сиденье менять Как они так убили его Карпас? Бом? А, до да съешься без ага да? Но это из-за этого mm -hmm. Первый хозяин говорит. Mm -hmm. Это здорово, конечно Скажи ему, сиденье очень сильно испорчено для, для этого километража такой свинтус на машине ездил смотрите засаленный жирная женщина говорит что толстый толстая точнее была хозяйка машины и протер но это на самом деле так и есть бывает такое 120 килограмм он <laughs> да взвесил да. нахрен машина хорошая надо по цену тут царапенька все это легко на ура заполируется Мужик вроде такой, на общение не скользкий Придумали Такой колхоз, хоть черный не могли, что нитки Прицепить на эту полку Кошмар Это что такое Так, сидение нуждается в Химчистке, конечно, а так Машина довольно-таки, ну конечно, не чистая, но свежая, знаете. Я бы не сказал, что она убитая. Ух ты! Что за мастер здесь? Так, поехали дальше. Здесь я вижу книжку от магнитолы. Давай посмотрим. Магнитола тоже стоит а то часто будет дырка да, зияющая, противная кондиционер есть, прикинь а ну-ка зимой всегда надо смотреть на помпу на компрессор кондиционера, чтобы понять, работает или нет потому что? О, я уже вижу, что работает точнее, слышу, слышишь как? Он говорит, работает. мотор напрягся. Вот зимой, когда температура воздуха очень низкая мы не можем понять ну, по обдуву, да, потому что на улице воздух морозный включаем кондиционер и смотрим вот видите Обгонная муфта, она крутится. Значит, все нормально, значит, кондер заряжен. Моточку подстраивать, ну, как бы, вообще минимально. Они, как правило, так работают все. Я вот, я вот замечал. То есть это не критично, это не криминально. В моем понимании страшного ничего нет. Крышку притягивает. Дым не идет из горловины, не паровозит. Все-таки думаю, что на самом деле это проблема лямга зомби Хотя утверждать, конечно, нельзя. Всякое бывало. Со многими сталкивались. И... даже знаете, что может быть? Может быть просто тупо заправились на плохой заправке. Джеки чан загорелся и не гаснет. Так, посмотрим, что у нас там с кузовом я криминального ничего не вижу так вот смотрим на отлив ищем шпаклевку то есть в тех местах где есть слой шпаклевки более миллиметра ну или двух миллиметров всегда бывает отлив Невозможно, ну практически невозможно сделать так чтобы этого отлива не было видно то есть ищем любые перепады по текстуре если они есть уже переходим к внимательному осмотру визуальному если нет толщиномера, если толщиномер есть, прозваниваем. Сейчас малышом замерим неледюйма. Хм, везде единичка. Подожди я, пусть нагреется, не торопись. Никогда не торопитесь во время осмотра, во время покупки. Не надо, давайте. Конечно называется. Надо долго разговаривать с человеком. Ну тут даже ноль. Тут завод. Тут у нас везде завод. Удивительно, неужели машина не крашеная? А По-моему, прикинь, не крашеная машина. Я, да, я в шоке. Она, она хорошая машина, да? Это непонятно. Это ногтями. ногтями это ну, видимо, то ли дети у них. О, у пару а или она, да, смотри, она детям короче. Детям открывала дверь, она сажала их, да, в школу, видимо. И поэтому как поцарапала он, все. Как у нее с 220 там. Каждый ног по килограмму. Какими? У Volkswagen бывает 1-2. Вот ну, этим толщиномером, конечно, он не точный. Как сказать, не точный? Не сверхточный. У них бывает 1-2 всегда. Если больше одного-двух, то он в шоке, он думает да они машину покупают за 1000 евро и такие проверки смотрите 1-2 везде volkswagen, skoda, seat а, <coughs> Не крашеная машина. Обалдеть. Одна и двойка. Купить за 1000 евро не крашеную машину это конечно. Не, она не крашеная. Может просто плохим? Не, Кюринг же, они же этот газы, вот кюринге же написали эту проблему. Угу. Ну-ка почитаем, а они... почитаем ошибку сначала. Дальше видно будет. Может просто ее этим плохим бензином заправили? И там, ну, короче, загрязнилось. Ну можно так. вот с этим легким например. Как всегда и... осматриваем дно машины. Вот глушитель видите уже ржавый. Ах скажи ему, что глушитель испорченный сзади. Тут все по заводскому, тут все в оригинале. Даже присматриваться не стоит, так все видно. Все Заводская наклейка. Полноценная запаска. Хорошо, потому что часто у Шкоды и Усято бывают докатки вместо запаски. Так, смотрим внимательно. Скажем так, на троечку. Не совершенно сухой, но и не сильно уж мокрый так далее внимательно осматриваем радиатор если на нем есть следы вмятельно значит машина билась вперед это однозначно тут видите все девственно ровное и чисто мотор не надо глушить то есть пришли на осмотр завели машину пусть это ракет. пусть включится вентилятор чтобы поняли нет ли проблем с термостатом, с датчиком температуры и так далее. Ну и плюс ко всему прокладка, головка и так далее. Щупаем шланги. Кстати, шланг довольно-таки твердый, довольно-таки упругий. И не забываем проверить антиприз или тасов моя штука залита. Обязательно открываем расширительный бачок и смотрим, нет ли там масла майонеза в общем ничего постороннего в случае пробоя ГБЦ или ускорения головки, масло попадает в антифриз или антифриз масло, и вот в бачке сразу появляются отложения так, а что это печка включена на полную с чего бы это километраж ну, печка на полную включена и шланги какие-то чуть-чуть твердые Думаешь, посмотрим если сейчас вентилятор не сработает стопудово нагревается <свист> это я открывал такие моменты всякие ну, непонятные лучше проверить. потому что проворонишь, потом попадешь на ремонт <свист> ну тут ну, ну, в принципе да такого страшного ничего нет он должен сработать уже на двух оборотах держи охот. просто держи на двух оборотах глянь там сзади, дымить не дымить давай еще раз давай Да, вроде нормально но почему не включается этот вентилятор я не понимаю Ахил, он должен крутиться, по любому должен смотри уже температура какая не, вот нажми и держи а все все все включился нормально сейчас чуть-чуть ахи шланги четвердые вот то что не нравится мне не сильно но чуть-чуть крепкие такие знаешь Шланги проверяйте всегда, обязательно, если они каменные, то проблем потом не оберетесь Всегда проверяйте масло, если оно горелое, то что черное масло это хорошо, хорошее масло должно быть черным, но если оно воняет гарри очень сильно, то значит оно изношенное, ну и соответственно к машине относились небрежно Ну вот, микритон сработал, значит система охлаждения отложения все в порядке Можно быть спокойным, никогда не торопитесь, подождите, постойте Если вас никто никуда не гонит, лучше подождать Спокойно все проверить, прежде чем приобрести машину И торговаться нужно долго, то есть никогда не торопитесь Пришел, бла-бла-бла и ушел, нет, постойте, поговорите пообщайтесь с ним прощупайте его да. вот машина поработала уже минут 15-20 да? Да. да не перегревается метельта срабатывает значит с мотором все в порядке с зоном скорее всего тоже проблем не будет ну, тупо поменяемые все какие-то проблемы могут быть вот с салоном, что будем делать? Ахи. салон учебный делать офик где такой у нее салон -то? Ну, к тихочку поедем вот к тому нашему знакомому, может он сделает. Да ну и вот он все надо делать. Ну он делает же все. Все, да? Ну вот надо поменять три элемента. Э на два элемента. То есть этот, этот и все. Че еще? Ну, по-моему, чтобы ни разу не проверяли номер шасси. Пойдем хоть для приличия проверим хоть раз. Так, номер шасси осматриваем очень внимательно. Не только место, где он выбит, а все вокруг. И желательно его пробить толщиномером. То есть если здесь есть шпаклевка, значит надо вызвать милицию. Вам пытается продать двойника. Ну здесь все нормально, это конечно. Чисто для приколом мы проверяем. Тут такого не бывает. Фактически. Левая отдела машина Почему? Он говорит, вот ворон. Ну, Вот Сейчас недавно, ну, 2-3 года назад украли, недавно менты нашли. Ага. И бумаги сейчас оформляют, вот, поэтому стоит люди как Его машина уйти? Нет, кого-то. Кто-то, наверное, продал. Серьезно? Да. А это что? А, Извиняюсь, все скажет. Сня... А, капот продает он? Интересно. Vous, vous rendez pour pièce ou complète Pièce. Capote, vous voulez combien Capote. Ouais. 50 euros. Hein? 50 euh, 5, 0. 5, le... 30. Je donne tout de suite. 40. 30 euros je le prends tout de suite. Moi je demande moi-même, je le prends. Allez. Ok. Et les, les feux, vous voulez combien 20 а? Да. Что понял филосы? А? Уври, проблем? Он вам уврей Капот уже месяц еще не могу говорить. Он мне за 30 евро дает. О, четко, а эти диски. А? Диски? А, маленькая пятница есть. Кажется, Сейчас спросим. Похоже, Короче, да, пацаны, да, сегодня. Да, реально да, удачный да. день у нас. Мессия, элежант. Ну? Медит лепкий? А, окей. Диски не продает. Дальше давно ищу уже. Они дорогие. Салки, окей. И, по шкода. О, шкода. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. moi да. Да, regarde y pour le moment m'a téléphonie à à, à à la française là oui. pour vous le mais ça ça c'est les derniers articles oui. ça c'est les derniers articles pas bon pas problème. Mon téléphone, m'a téléphonie... Oui. midi à heures il est parti pas de problème mais c'est pas sûr hein. oui oui oui mais c'est c'est son Top 100%? Да, ты Ну он Луи вот. Больше Окей, я столько Больше короче уперся на 1100 не уступает ни копейки это дорого не для россии и снг это дорого для европы то есть конечно для россии это цена бросовая это цена подарочная но для европы цена не совсем низкая то есть ну, рыночная цена на такой автомобиль в таком состоянии в идеале он стоит до 2000 может быть, 2 две 200, но это уже сомнительно. он брат уже начал с ним за политику общаться. Правильно, так и надо делать, в принципе. Непринужденная беседа. Мы что, они пришли грабить его? Что-то у него забирать. Стоим, общаемся. Ах, я, где книжка сервисная? А брат уже все, короче. С ним на короткой ноге. Обслуживалась в Шкоде. До, до, до. До 2009 года. Ну, у них примерно два года, да, или три, гарантия, по-моему, два. она обслуживалась в Шкоде до 2009 года. Все, террорист, политика. <laughs> у них там своя тема, короче, уже. Бон, месье, хут. 800 евро, сава. 800 евро. Мой телефон. Мой телефон. Ага. месье, ну, телефон турлитон, но, сейчас 1100, последний при и я не знаю, не сможете. Гладец, у меня этот бильдист уже это я больше могу поймать. Ну, я так отдам По-моему, даже у нее масло меняли недавно, видите? Фильтры как новый. Короче. 1100 уперся, 100 евро какие-то не уступать, А нам вот именно в 100 евро загоска, потому что расходы. 100 евро лямбда зонт, если это он реально испорчен. 100 евро химчистка. евро 100-150 сидений отремонтировать. Либо отремонтировать, либо купить салон такой же полностью. Целиком. ну Прикиньте, цена одна. Что ремонт одного сиденья стоит? 100 евро примерно. Что салон целиком стоит? 100 евро. Лучше не париться, а искать целиком весь салон а он реально свеженький просто надо отмыть его грязный сидение не продавлены упругие ну, какие-то грязные разводы но все это химчистка решит без проблем если у моего чехольщика будет такой материал то вообще не вопрос эту вставку поменять вот, и это тоже не проблема обычно он берет за это 80-100 евро ну при условии, что есть у него похожая ткань. А если нет, то уже на самом деле вопрос, что с ним делать. То есть как бы недорого, да. Очень недорого, 1100 евро. Для себя вообще хорошо. Но на продажу сомнительно. Сейчас позвоню знакомому, который, ну на самом деле, по ценам вообще бешено ориентируется. Если он скажет, что с нее будет выхлоп, то возьмем. А если нет, то откажемся. Фары повернем. Вообще без проблем, как новые станут. Выгорели просто на солнце. Все хорошо машина, все отлично. Лямбда зонд, конечно, под сомнением. Этот пакет сюда приспособили, чтобы защитить ЭБУ от влаги. Я такого не видел, честно говоря. Неужели это него такая болезнь, что заливает мозги? Так, сейчас сниму капот уже чтобы время не терять. Шел в комнату, попал в другую. Вместо машины купили запчасти. Капот-то бежу искал очень долго. Оригинальный не попадался. А если были, то за бешеную цену. А теперь вот, пожалуйста. И капот, и фары. В общем, не купили мы машину. Я представляю уже шквал негодующих комментариев. Как вы могли? Это же цена гнилого таза. Это же даже не 80 тысяч рублей на русские деньги. Что происходит? Ну, ребят, цены... В России, СНГ и Евросоюзе абсолютно разные. То есть, да, в России такая машина, я так предполагаю, будет стоить в районе 200 тысяч, то есть чуть ли не в три раза дороже. Но здесь, в Европе, ее адекватная цена это вот как раз 1200, 1300, 1500 евро. Ну, да, 1800, если сделать из нее куклу, что первый клиент, который реально захочет такую машину приобрести, пришел и взял ее. Потому что э, в идеале машин мало на рынке на самом деле. Но... При этом, вот 1100 евро ее цена, плюс э, где-то 300-400 евро вложений, до 500 евро вложений. Она нам обойдет в 1600, и мы ее продадим, допустим, за 1800. Ну, интересно абсолютно. Вообще не интересно. Поэтому мы ее оставили, где она есть. Тем более, он уперся. Если бы он еще отдал за 1000 ее, потому что 100 евро в таких ситуациях, на самом деле, э, ну, играет роль свою. 100 евро это цена решения какой-то проблемы. одной из трех. То есть, либо сидение... Либо лямбда -зонт, Либо бампер там и так далее Гнилой То есть все эти мелочи Они э, свою роль сыграли бы При продаже Поэтому Мы от покупки отказались Не ругайте нас за это Мы поступили правильно Мы э, трезво все рассчитали Жучок поганый надоел уже э, И решили что машину лучше не покупать Сейчас поедем заниматься Фиатом, потому что машина уже месяц стоит мертвым грузом. Займемся ей сегодня. Перегоним э, до места ремонта. И начнем проект Пунтяра. Всем всего доброго. Пока.